Привет, ребята! С вами ЕГЭ. Решаем пятое задание демоверсии 2023 года. Решаем теоретическим способом, не программирование. Итак, на вход алгоритма подается натуральное число n. Алгоритм строит по нему новое число r следующим образом. То есть у нас некие правила получения из nr в r. Первое. Строится двоичная запись числа n. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу. Здесь у нас два пункта. Если сумма цифр в двоичной записи числа четная, то к этой записи дописывается справа ноль. А два левых разряда заменяются на 1,0. Если же сумма цифр у двоичной записи числа нечетная, то к этой записи справа дописывается единица, а два левых разряда заменяются на 1,1. И полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа r. И нам нужно что сделать? Укажите минимальное число n. То есть нам нужно n указывать, то, которое мы подаем на вход алгоритма, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число r больше 40. То есть r должно быть больше 40, но мы ищем n. То есть r это результат, результат работы вот этого алгоритма. Вот давайте посмотрим, чему будет равно r в двоичной системе счисления при когда оно равно 40. То есть нам нужно больше 40. Но ну, мы с вами рассмотрим вот этот алгоритм да, на вот этом примере, когда r равно 40. Итак, берем r, равное 40. То есть это результат. Весь алгоритм работает с двоичной системой исчисления, поэтому нам нужно перевести это число в двоичную систему исчисления. Максимальная степень двойки это 32. Единичку ставим, это у нас 32. Следующая 16, но 16 не поместится, тут осталось только 8 до 40. Да? Поэтому 16 это 0. Далее идет 8, оно поместилось ровно, да? больше ничего не осталось. То есть не осталось для 4, не осталось для 2 и не осталось для единицы. Двоичный. Итак, это R. По вот этому правилу, что здесь происходило? Вот смотрите, самое главное, что у нас добавилось в конце. То есть мы судим по тому, что добавлялось в конце. У нас мог добавиться либо 0 в конце, либо единичка в конце. И от этого зависит начало. Да? То есть два левых разряда заменяются на, либо на 1,0, либо на 1,1. Итак, мы э, смотрим у нас в конце ноль, и добавился один разряд, то есть это добавленный разряд. То есть если мы вот так отсечем, то у нас вот это n, да? вот это n, вот это добавилось по некоторому правилу, а все вместе это r. То есть мы с вами начали с r, равное 40. Ну просто посмотреть, как работает алгоритм. И вот здесь, смотрите, у нас добавился нолик. То есть получается, что у нас n... Было в нем, чтобы нолик добавился, два левых разряда, вернее, чтобы нолик добавился, сумма цифр двоичной записи должна быть четная. Вот у нас 1, 2, 2 четная сумма цифр, да? Сумма цифр четная и добавили нолик. А... Левые два разряда заменили на 1,0, но у нас они и так 1,0. Но вот здесь что может быть? Давайте рассмотрим вот эти левые разряды. Да? То есть, что они могут из себя э, выглядеть, как они могут выглядеть? Это может быть 1,0, либо 1,1. Да? Но в нашем случае был 1,0 и заменился на 1,0, то есть ничего не произошло. 0,1 быть не может, потому что потеряется разряд. То есть это значащий разряд, мы не можем использовать 0,1. То есть либо 1,0, либо 1,1. В данном случае так и осталось, и вот получилось число r. То есть 40 могло получиться из вот такого n. Мы будем с вами решать задачу, исходя из нашего n. То есть мы с вами знаем, что n у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 5-разрядным, да? Пятиразрядным и наименьший вариант n, когда у нас вот эта значащая цифра, мы должны ее сохранить, единичку. То есть единичку мы сохраняем. И дальше четыре разряда мы переписываем просто для наименьшего n. Раз, два, три, четыре. То есть это вообще наименьшее возможное n. Да? Еще раз повторюсь, что единицу вот эту убрать нельзя, то количество разрядов станет меньше. Нам нужно именно то же самое количество разрядов. Да? Итак, у нас вот такая n. По правилу давайте добавим, если у нас нечетное количество единиц. Это у нас работает вот это правило. То есть в конце дописывается 1. То есть мы с вами сейчас ну, посмотрим, что у нас будет тогда с r. Хотя нам нужно n вообще-то. Но да, может ли получиться r? То есть 1 дописали. Да? И что дальше? То есть у нас получилось вот такое число с единицей впереди, но левые два разряда будут заменяться на 1.1. То есть у нас бы получилось вот такое число 1.1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 1. Но это было бы r. А n наименьшее вот такое, то есть оно не меняется. Все нормально, из него можно получить, но ну, из любого n можно получить какое-то число r. Но нас же спрашивается n, вот мы взяли с вами наименьшее n. Единственное, что нужно проверить, r будет больше 40 или нет. Вот давайте посмотрим, r больше 40 или нет. Вот в таком случае по этому алгоритму нужно проверить. То есть мы берем здесь у нас, давайте сразу в двоичной системе 1, Два, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два. То есть 32 плюс 16, сорок, восемь, сорок, девять, сорок, девять. Это число больше сорока. Соответственно, нам вот такое n подходит. То есть наименьшее, которое мы взяли. А что это за n? Давайте выписываем. Это n у нас один. Еще раз его выпишем. Раз, два, три, 4. В, 2, в десятичной системе счисления, видите, у нас надо в десятичной системе исчисления. это будет, давайте пропишем, 1, 2, 4, 8, 16. То есть это у нас число 16. 16. То есть наименьше n, который нам подходит. И мы проверили, что r будет больше 40 при такой n, это 16. Это и есть ответ на данное задание. На этом все. Заходите на наш сайт, смотрите другие разборы задач, и всего вам доброго!